Привет, посетители психушки! Большое спасибо за вашу поддержку. Если вы новичок на этом канале и к концу видео вам понравится наш контент, подумайте о подписке и присоединении к семье Немиркин. Итак, давайте начнем. Были ли у вас отношения с нарциссом? Если да, то вы можете понять, как они могут быть умны, манипулировать и как они не сдаются. В получении того, чего они хотят. Из-за их склонности к манипуляциям и тактике, вы можете оказаться в тупике, беспомощным или эмоционально истощенным от ваших отношений с ними. Вам даже может показаться, что, что нет способа остановить их власть над вами. Поэтому, чтобы придать вам сил, вот 11 умных способов перехитрить нарцисса. Первое – исцелите себя. Замечали ли вы, что всегда возвращаетесь к своим отношениям с нарциссом, когда чувствуете себя на самом дне? Зачастую нарциссы используют вашу уязвимость и неуверенность в себе, когда вы чувствуете себя хуже всего. Итак, способ перехитрить их и не позволить им вернуться в вашу жизнь снова — это сосредоточиться на самоисцелении и вернуть контроль над своей жизнью. Второе — зеркально отражайте их поведение. Нарциссы стремятся получить от вас ответную реакцию. Они могут делать что-то, чтобы намеренно причинить вам боль и заставить вас реагировать очень эмоционально. В таких случаях вы можете попробовать отзеркалить их действия. Делая это, вы отражаете их гнев обратно на них, где ему и место. Номер три. Прервите контакт. Бывает трудно разорвать все контакты с человеком, с которым у вас были отношения. Однако, если вы продолжаете общаться с ним после разрыва отношений, вы можете только дать ему и его токсичному поведению возможность вернуться в вашу жизнь. Номер четыре. Используйте метод серого камня. Если вы считаете невозможным прервать все контакты с ними, вы можете попробовать метод серого камня. Это когда вы делаете шаг назад и не реагируете на любые сообщения, которые они вам посылают. Вместо этого вы можете попросить кого-нибудь прочитать электронные письма, письма или текстовые сообщения за вас. Таким образом, вы сможете немного отстраниться и понять реальность ситуации. Номер пять. Соглашайтесь с ними. Это может показаться противоречивым, но нарциссы, как правило, получают удовольствие от того, что пристыжают людей. Например, родитель-нарцисс может приследить вас за то, насколько вы строги или снисходительны с вашими собственными детьми. Если они так говорят, согласитесь с ними. Этим вы выпустите ветер из их парусов. Поскольку они так привыкли получать ответ, в итоге они могут вообще не знать, как реагировать. В этом и заключается сила непротивления. Когда вы отражаете их слова обратно им и показываете их поведение таким, какое оно есть на самом деле, они мало что смогут с этим поделать. Номер 6. Держите свои карты поближе к груди. Как уже говорилось ранее, нарциссы любят использовать вашу уязвимость и неуверенность в себе. Поэтому важно, чтобы вы не пытались объяснить свои причины или рационализировать их, когда они пытаются напасть на вас. Чем больше вы пытаетесь объясниться, тем слабее становится ваша позиция. Номер семь. Оспаривайте свои собственные мысли и ситуацию. Как бы удивительно это ни казалось, нарциссы на самом деле очень ранимы и неуверены в себе. Вот почему они часто используют других людей, чтобы заставить себя чувствовать себя лучше. Будь то перекладывание вины или проецируя свои слабости и неуверенность на вас, они пытаются создать впечатление, что именно у вас есть проблемы в отношениях. Поэтому постарайтесь бросить себе вызов и спросите себя, правда ли то, что они говорят. Сделав это, вы сможете увидеть свою ситуацию с большей ясностью и пониманием. Номер 8. Вам нужно сохранять спокойствие. Поскольку нарциссы любят манипулировать и находят способы причинить вам эмоциональные страдания. Может быть очень трудно сохранять спокойствие в отношениях. Будь то обвинение вас в том, что вы злитесь или обижается на вас за то, чего вы не делали, они будут пытаться получить от вас эмоциональный ответ. Поэтому вам важно сохранять спокойствие. Отвечая спокойно или безэмоционально, вы сводите на нет их попытки причинить вам боль. Номер девять. Найдите способ отвлечься. Уделяете ли вы им много внимания? Нарцисс часто поступает так это использовать карту жертвы, чтобы добиться от вас сочувствия. Чем больше внимания вы им уделяете, тем больше они преуспевают. Для нарцисса любое внимание лучше, чем его отсутствие. Поэтому способ перехитрить их – это найти способ отвлечься от их сказок и сосредоточиться на чем-то другом. Номер 10. Отказывайтесь играть. Нарциссам не хватает эмпатии и редко формируют эмоциональные привязанности с другими людьми. Поэтому, если вы окажетесь в отношениях с таким человеком, вы можете обнаружить, что они на самом деле не заботятся о вашем благополучии. Вместо этого они могут получать удовольствие от того, что причиняет вам страдания. Если рассматривать это как шахматную партию, нарциссы – это те люди, которые примут все меры, чтобы выиграть у вас партию. Таким образом, единственный способ изменить результат – это вывести себя из игры и лишить их любой власти над вами. И номер одиннадцать – прислушайтесь к своему организму. Легко ли вы срабатываете? Нарциссы любят говорить или делать вещи, которые причиняют вам эмоциональную и душевную боль. Травма, которая может быть получена в результате словесного или эмоционального насилия, часто оставляет след и может проявляться по-разному, включая чувство тревоги, стресса или провоцироваться определенными словами, сценами или людьми. Поэтому, когда вы прислушиваетесь к своему телу и используете такие техники, как медитация, глубокое дыхание и визуализация, вы уменьшаете свой стресс и помогаете себе снова стать более уравновешенным.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 Ссылки и исследования, использованные в этом видео, добавлены в поле описания ниже. Супер спасибо за просмотр и до встречи в нашем следующем видео.